Вас приветствует магазин Спорт Эксприм Мы продолжаем наши обзоры про популярный вид транспорта для детей. Это самокаты. Фирма немецкая Tempish. Это самокат Viper 120. Мы недавно делали обзор про девчачий такой самокат. Это вариант мальчиковый. Здесь также 120 колеса. Жесткость 82. На подшипниках АБК 5 он складной, очень удобный для транспортировки и хранения. Собирается тоже очень легко. Есть рычажок, мы его тянем себя до щелчка и ставим наш руль. Есть два положения высоты. Максимальная высота здесь 82 см. Гм. Примерно самокат рассчитан для детей от 3 лет и примерно до 6 это низкое положение руля. Что в этом самокате еще есть примечательного? У него есть ножной тормоз, что достаточно удобно, он не жесткий и отлично тормозит, в принципе, при любых скоростях. Данный самокат рассчитан на городскую езду, у него полностью вокруг себя проворачивается руль. Сам самокат сделан из алюминия, поэтому он достаточно легкий и для ребенка, и для взрослого. Грипсы мягкие, удобные для того, чтобы кататься и даже делать какие-то трюки. Но не забывайте, что даже для такого экстремального спорта, как самокат, нужно защищать голову ребенка и желательно еще покупать защиту для коленей и защиту для локтей дека здесь 30 сантиметров на нее нанесена шкурка для того чтобы нога не скользила самокат сделан достаточно качественно использованы хорошие материалы мы рекомендуем рассматривать именно этот вариант потому что он и по цене достаточно невысокий, и качество даст вам возможность передать еще этот самокат детям, которые помладше, или отдать знакомым. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильный самокат, на сайте также есть ростовки, чтобы правильно подобрать для ребенка размер www.bibike.com.ua.